Здравствуйте, дорогие подписчики, друзья! Путь интуиции сегодня открывают дверь для вас вот в таком формате. Вы очень просили, мы реализовываем, мы делаем. Итак, сегодня хочу повторить немножко разбор вероятностей, разбор континуумов 2020 года. Этот прогноз был. Сделан ранее еще в ноябре 2019 года, но как часто бывает, когда ты описываешь вероятности, метафизические вероятности и анализируешь парадигму энергетического, энергетического такого, ну скажем так, аспекта. Да? Того, что мы можем посмотреть астрологи, нумерологи, кармологи, кос, космисты, все все все люди помогающих профессий, имеющих возможность анализировать события. очень часто наших скажем так умозаключений разумной нашей рациональной части может не хватать для того чтобы, дешифровать те вероятности, которые ты видишь на энергетическом уровне, и описать их именно так, как потом они реализовываются в мире. Но я хочу вам напомнить о том, что действительно был такой прогноз, и практически все... Уж простите, что я сразу к делу, да, я не задаюсь вопросом к аудитории, слышите вы меня ли, и, и, и видите ли, я понимаю по вашим лайкам уже, что связь есть, и сразу начинаю говорить, потому что время, как скажем так, это самое ценное, что у нас есть, и... Те, кто понимают эту ценность, стараются тратить каждую секунду своей жизни на важное. Поэтому я сразу трачу свои секунды жизни сегодняшнего дня на важное и вернусь, вернусь к своим Так, В 2019 году мы разбирали парадигму следующего года и анализировали возможности. Куда идем, что будет, как будет и что нас ожидает. И большинство практиков мира свели свои анализы к тому, что год может быть непростым, год сложный, в первую очередь связанный с тематикой здоровья. И что мы видим сейчас на улице? Мы видим колоссальное количество страхов, мы видим колоссальное количество тревоги, то есть по сути у нас на планете Земля идет ну, такая себе война, и война это не на шутку разгуливает, потому что Враг, ну, скажем так, пока демонстрирует информационную свою силу и сгоняет человечество как цивилизацию в, в, в домике бессилия. Но я хочу разобрать все таки ситуацию и в какой-то степени выступить напоминающим, может быть, для кого-то из вас, транслятором о том, что в каждой в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя и наоборот, в каждой ситуации, которая с нами происходит, есть зона роста и есть вторая сторона медали, есть наши испытания скажем так. И есть вторая сторона медали, которую заметить может только желающий, осознанный, переставший жаловаться бороться. Вот я сегодня хочу вам это все проговорить. А что за месяц идет сейчас, как мы будем с вами энергетически двигаться как планетарный аспект, как, как цивилизация. Дальше поговорим ну, приблизительно где-то до возможностям где-то по, по июль-август. Вот вот так вот я хочу сегодня с вами осветить в ближайшее время. Может кто-то даже подумать, что это вообще из разряда фантастики разговоры, потому что у нас настолько меняется жизнь сейчас каждый день, и прогнозы там буквально на двое суток, трое суток, тем более неделю, это уже, уже выглядит как попытка чудотворить или, или брать на себя слишком много ответственности за прогнозирование но я позволю себе это почему я повторюсь потому что практически дословно еще в ноябре 2019 года делала прогнозы они сейчас живутся сбываются да ну, назовем это так недостаточно иметь аналитические знания дипломы и чувствовать, как выстраиваться энергии. Для того, чтобы выстраивать прогнозы в ровную линейку рациональных рекомендаций, для этого нужен опыт, большой опыт. У меня этот опыт есть. Я более 13 лет практикующий мастер и имею возможность через ясновидение и яснознание, не только анализ, с помощью метафизических систем проводить параллели и выдавать наружу в виде текста или слов такие, знаете, как бы достаточно авторитетные рекомендации, которые помогают людям находить опоры в временных континуумах безопорных, таких хаотических и турбулентных, в которых мы с вами сейчас ну, по сути, находимся, я э, вернусь немножко к анализу всего года, а потом пройдусь э, по чуть-чуть по месяцам, и очень надеюсь, что вы услышите для себя важные, важные такие, скажем так, моменты. Рекомендую действительно слушать и, возможно, даже между строк вы поймете, как поступать в ваших сегодняшних процессах и тех, которые могут накрыть там, завтра, послезавтра, через неделю и через месяц, потому что... Действительно есть к чему готовиться. Итак, у нас на улице, ну скажем так, у нас в жизни сейчас 2020 год, который является в аспекте метафизики восточной даоской металлическим годом. Проговорю это так, как есть в анализе это Год крысы, металлической крысы. Металл Ян на крысе. Вот так вот называется этот год в аспекте китайской метафизики и синергии стихий. То есть мы видим огромный-огромный такой сгусток металла, который, будем говорить, плывет по большому океану. Я люблю приводить аналогии, с помощью аналогии можно легче понять сложное, важное. Так вот представьте себе, что этот год это огромный-огромный металлический корабль, который плывет по бескрайнему океану, у которого нет никаких границ и опор. Поэтому я повторяю очень часто сейчас в этом году, что у нас турбулентность, что океан, океан, океан, металл, ржавый металл, ржавый металл идет ко дну. Я сейчас все это постараюсь объяснить человеческим языком. О чем это, это для нас? Металл в аспекте планетарных процессов ⁇ это структура это власть, это закон, порядок, это э, военные дела, это границы. Если говорить касательно, если посмотреть касательно человека отдельно взятого, то в нашей системе металл это легкие, дыхательные органы, органы дыхания и э, вода, на которой вот этот весь металл года, скажем так. Она слишком сильна, она невероятно сильна и очень много. Крыса – это огромный океан, будем говорить так, который этот металл колоссально ослабляет, то есть металл ржавый. Да, называет даже вот моя коллега, моя учитель Инна Волкова назвала этот год в негативных аспектах. Ржавый Титаник идет ко дну. Очень-очень точно выбрана фраза, потому что именно так и ведет себя сейчас наша система. Что такое система и как это связать теперь метафизику Земли с макрокосмическими космо аспектами галактики, которые нас с вами, как маленьких яшек, ну, особо не касаются. Сейчас происходит следующее, вода в аспекте метафизики это информация, это знание, металл это структура. Итак, что мы видим? Система, которая является управляющей парадигмой цивилизации, она идет ко дну, то есть она тонет. Наши опоры, наши старые законы, наши знания о том, как правильно, наши традиции, наши родовые паттерны потому что металл — это э, грубые уплотненные привычки, которые достались нам на протяжении последних тысяч лет э, как наследие от предков. Это все поржавело вот, в рамках этого года и благополучно тонет сегодня интересный день вот прям сегодня у нас 13 апреля день в дубляже своем месте, то да, совмещает в себе энергии смены мирности или одним словом смерти и вот вот этому всему титанику этому всему такому вот металлическому костяку старому динозавру нам действительно нужно позволить утонуть то есть отпустить смириться отпустить контроль за своими устоявшимися какими-то традициями паттернами законами это очень важный момент который нужно сейчас в рамках каждого человека позволить себе сделать, да, вот на, на уровне своей личности. Потому что чем жестче мы цепляемся за вот, вот этот тонущий корабль, тем он быстрее нас тянет э, на дно что может произойти если мы отпустим свою хватку с зону контроля мы просто всплывем в этом океане мы просто поднимемся как как буйок над над водой то есть нам первое что нужно всем сделать это перестать бояться отпустить вот что-то отпустить у каждого из вас есть в жизни в этом году что-то за что вы видите что вы цеплялись или цепляетесь или вам вот эта память Паника показала, за что вы именно зацеплены, за что вы зацеплены, за стабильность своей какой-то карьеры, иллюзию работы, отношения, место жительства. Вот все, за что вы зацеплены, были или есть в этом году, это будет проявлено, и это наш урок. Он цивилизационный урок, он личностный, у каждого персональный урок, но он есть у каждого из вас, у меня, у всех, у всех абсолютно ни одно человека это не касается потому что процесс повторюсь это не заговор аналитики делали эти прогнозы в прошлом году опираясь на макрокосмическую парадигму галактики поэтому если кому-то хотелось до сих пор верить что эти процессы контролируют чей-то ум и какая-то чья то указка ⁇ Забудьте, это не так. То есть все умы, включая верхушку власти, являются таким же титаником, который тонет в океане знаний. Им сложнее, даже более того скажу, потому что кто сидит на верхушке власти, властей, это буквально и есть титаниками планеты. Да, вот, и ими сложнее всех потому что есть что терять, и э, в этой ответственности также за процессы, большие процессы, и за территории, за страны, за экономики, за политические тенденции, э, мне хотелось, чтобы каждый из нас это понял, услышал, и даже потихонечку молился за наших правителей, потому что э, им сейчас очень непросто, тяжелее всего, сложнее всего. Удержать структуру власти и управленческую структуру институционную всей-всей-всей цивилизации. Сейчас приходится в том числе и правительством всех стран. Но я вернусь к нашей простоте, да, вот буду плавно, плавно раскручивать вот эту картинку, и так вы уже поняли, плывет ржавый титаник или он дрейфует, можно сказать так, он пока не видит никаких берегов так вот может проходить весь этот год для многих людей как будто бы вот среди океана без осязаемых границ оказался и куда дальше непонятно но я повторюсь если вы отпустите свою хватку контроля пройдете сквозь свой страх внутренний и внешний, отцепитесь руками от того за что вы зацеплены это иллюзия поверьте это ваша иллюзия то сможете не под не утонуть, потому что вода в человеческой э, психосоматике это страх, стихия воды это страх, это процессы, которые ассоциируются с э, страхами. То есть мы видим, что у нас идет уныние, печаль, металл это уныние, печаль, э, апатия, грусть плывет над страхом, да, то есть металл корабль дрейфует на страхе вот эти эмоции это самые сильные эмоции которые будут в этом году проживаться в той или иной степени практически каждым человеком это страх поскольку страх сидит под металлом под металлом то есть вода под металлом крыса на крысе металл грусть гнев печаль уныние тонет в страхе Страхи какие? Страхи, базовые страхи за жизнь, страх потерять близких, страх э, за нехватку ресурсов, страх э, территориальный, то есть э, страхи, которые связаны с границами, границы, мои границы, нас загнали в маленькие ограниченные условия, да? опять-таки тоже, что... Металл. Металл давит и загоняет нас в маленькие границы. Нас в самоизоляцию всех год свел, посадил, чтобы мы проработали вот эти все эмоции, эти все виды своих уплотненных программ. Я уже писала множество статей на эту тему придумать более лайтового более мягкого способа без кровопролитий без стрельбы без войны без э, каких-то хиросими нагасаки без объявления э, борьбы между странами придумать более Быстрый способ прочистки мозгов людям, быстр, более быстрый способ обнуления, не ведущих уже к развитию цивилизации программ, чем вот то, что мы проживаем, ну, просто невозможно. Поэтому я повторюсь, преклоняюсь перед великим источником, перед разумом, перед нашими кураторами, потому что за нашими процессами следит очень много содружественных цивилизаций сейчас. И если кому-то это звучит как сказка или фантастика, пускай позвучит вам пока как сказка или фантастика, вы можете во что-то верить или не верить, но я как психолог космист имею возможность не только это наблюдать, но и контактировать, и помогать изнутри этой системы. Многие сейчас мастера объединяются с этой целью, и направлять те процессы которые проходят внутри океана а мы с нами с вами есть как жителями этого всего океана сейчас в котором барахтаемся и э, не позволять панике захватывать какой именно панике страхов если вы боитесь ищите способ работы со страхом я обучаю этому я написала колоссальное количество текстов есть выложенные в Ютубе ролики как работать со страхом ищите ресурсные поля где вы услышите свой способ который вам подходит не тот который кому-то помог а который вам откликается и работайте со страхом что он в базовых своих позициях даст этот, этот путь победы над своим страхом даст хорошее заякорение, хорошую зрелость, то есть что на выходе, что на выходе из этого года, какими мы окажемся в результате, кто именно, те, кто... Принял этот вызов как вызов пойти в борьбу со самим собой, не бороться с обстоятельствами какого-то гипотетического где-то там вот пандемично-опасного вируса. Поймите, это информация. Вода это информация. И да, действительно, она очень опасна, потому что металл, скажем так, он находится в очень ослабленной позиции на таком количестве воды, и легкие многих людей, у которых есть, ну, скажем, предрасположенность в этом году заболевать и тяжело проживать, мы видим эту большую, большую такую волну смертей, да, то есть Поверьте, никто случайно не умирает. На тонком плане все души, которые уходят сейчас, они ну. Может быть, кому-то это будет звучать жестоко, но так таковы законы мироздания. Они были высшим разумом запланированы быть отсеянными сейчас по разным причинам. Поэтому раз все настолько, настолько все серьезно, и те, кому нужно уйти, действительно уйдут, даже если будут сидеть в закрытии. И не выходить никуда но все равно и то, что должно случиться случится. это не значит что я сейчас вас призывала не обращать внимание на призывы властей не нести социальную ответственность и беспорядочно себя вести я такого не говорила я всего лишь объясняю что нет смысла паниковать с точки зрения такой знаете как прямо вот хаотичной паники но прислушиваться социальную ответственность нести и при этом знать над чем именно работать для того чтобы услышать внутри себя ясность чтобы увидеть как жить дальше чтобы иметь возможность опираться на свою внутреннюю уверенность а не уговаривать себя в том что все будет хорошо все будет хорошо нужно работать и вот я вам просто хочу дать ориентир над чем конкретно работать работайте раз над страхами пошите над ними чтобы просто вот каждый день какая-то внутренняя работа над страхами как работать над страхами приходите учими еще раз повторюсь уже очень много информации выложено уже родовыми страхами личными страхами страхами умереть с голоду страхами что кто-то из родных заболеет страхами страхами кого-то спасать над всеми видами страхов вы только вы знаете какие у вас страхи поднялись я могу просто это э, резюмировать что я вижу ваши страхи чувствую ваши страхи это неудивительно этот год их принес всем и если вы чувствуете уныние, грусть, апатию, если вы не ощущаете уверенности в завтрашнем дне, это тоже нормальная сейчас реакция на события. Это нормальная реакция. Но с этой реакцией тоже нужно работать. И искать инструмент, как работать. Что происходит в в таком общем, да, вот в общем плане. Если подвести черту под анализом года, то происходит смена старого мышления, то есть оно ржавеет и тонет, и оно утонет в информации более чистого порядка, потому что океан — это очень чистая вибрация. Это, это не лужа, это не озеро, это не река, это океан, это... Это э, мирность зарождения жизни. Мы зарождаем сейчас новую жизнь. Все, что не ведет к живой жизни, тонет. И это нужно принять. Руки разжимать, кулаки свои разжимать, бороться, переставать. Это тот случай, когда бороться бесполезно. Чем жестче мы сжимаемся, тем мы уплотняемся еще сильнее тем мы металличней а как вы поняли сейчас металл будет тонуть что нам нужно сделать и что мы можем сделать чтобы себе помочь и в целом вот как себя вести нам нужно ослабить воду которая засасывает этот металл воду года то есть ослабить крысу скажем так буду говорить языком метафизики и усилить металл усилить нашу дыхательную систему усилить свой иммунитет усилить свой сердечный центр потому что это легкие и соответственно это анахата это энергетический сердечный центр и для того, чтобы нам ослабить хватку воды и снизить панику страхов, и для того, чтобы усилить металл и убрать внутри себя и снаружи себя грусть, апатию, панику, уныние и неясность, нам нужно опереться на стихию Земли. Поэтому я всем вам рекомендую, сейчас буду называть очень простые вещи, пускай они вам кажутся в своей простоте и легкими, чем легче, тем быстрее вы сможете это реализовать. Смотрите. А, стихия земли это а, коричневый цвет, это квадрат, это квадратные предметы, это волосы э, оттенка коричневого. Если вы носили девушки черные или какой-то более светлые красьте, усилите себе, э, скажем так, э, мост между металлами и водой, вы, вы их просто немножко подружите. В земляной стихии вода по поглощается и металл рождается что еще что дальше носите белую золотую одежду одевайте белые золотые серебряные украшения Принимайте во внимание, что аксессуары хорошо сейчас носить, соединяя круглое с квадратным вот прямо круглые и квадратные формы. Можно просто рисовать. Взяли лист бумаги, нарисовали квадрат, нарисовали круг, разрисовали какими-то цветами. Нейрофизиология, арт-терапия в чистом виде. Не буду объяснять, что происходит. Просто делайте. Рисуйте мандалы, разрисовывайте какие-то мандальные такие объекты, символы. Это будет все уводить из бессознательно, сверхсознание, надсознание, эти плотные программы паники, страха, гнева, грусти, апатии, уныния. Ваш э, разум справится с сложившимися ситуациями и увидит пространство ясности, когда ему не будут мешать вот эти плотные состояния. С ними можно работать по-разному. Ну, вот я вам простоту просто вот так вот выдаю и выдаю и выдаю. Это просто, это может казаться незначимыми рекомендациями, но э, попробуйте, попробуйте эту незначимость внедрить в свою жизнь, и вы увидите, как, как поменяется состояние психоэмоциональной, атмосфера в доме, уверенность в завтрашнем дне в рамках вашей семьи, и как по-другому начнут выстраиваться событийные ряды в вашей жизни. Крыса года — это очень холодная ван, вода, невероятно холодная. И э, это о нашем, о нашем эгоизме, это у нашей э, такой, знаете, как гордыне уплотнённой. То есть металл, то есть наши старые знания тонут в нашей же, с нами же созданной гордыне, в пролитых слезах, э, эго над страданиями, над собственными страданиями. О чем это? Я говорю сейчас, открывайте свои сердца доброте, служите другим, смотрите вокруг себя, кому вы можете помочь. И таким образом крыса года из холодной воды, она станет чаем, она станет призывом, а давай в зуме поговорим, а давай разделим часик на общение в онлайне, даже если мы не можем с тобой встретиться вживую согревайте себя свои сердца через заботу о других это не шутка это правда мы говорим об этом уже десятки лет что дорогие друзья мы двигаемся в мерность где будет превалировать единство и э, нам нужно проснуться пробудиться вспомнить что мы души так вот время уже пришло и это вторая простота после предыдущих советов о форме, о цвете, о золоте, о, белом, о белой одежде, будьте добрыми, будьте реально добрыми и не думайте о том, что добрым быть и голодным одновременно достаточно сложно. Так вот, поверьте, щедрость, она есть единственной причиной изобилия, поэтому сейчас как никогда нужно протягивать руку помощи тем, кому... Повезло еще меньше, чем вам, если вам кажется, что вам тяжело и вам не повезло, и что все расплылись вот этой размытой границей, вот этой водой, да, вот Большим океаном, и, и вы потеряли вдруг работу, и у вас э, не стало устойчивой позиции на рынке, или у вас бизнес э, потерял какие-то свои доходы, или вы в целом приболели, или близкие, родные тоже поверьте есть есть время те кому еще хуже поэтому окружай, крутите головой по сторонам и находите эти эти сферы которые в сравнении с вашей параллельной реальностью находятся в позиции менее выгодной да то есть понятно что есть слои населения где очень большие социальные возможности кто-то на сегодняшний день всего лишь недав не допотратил свои миллионы на заграничные курорты или дорогие наряды, но при этом скажем так я тут призываю покормить ближнего тех людей у которых просто была зарплата стабильная вы знаете у каждого в каждого у каждого сознания свои проблемы и не нужно никому не завидовать не злорадствовать не сравнивать думайте о том что можете сделать вы в рамках своей своего круга своей зоны ответственности и не оглядывайтесь по сторонам на другие слои социальные, другие. То есть эти советы, эти рекомендации получают все люди на свете и действуют они с позиции своих возможностей. Кто-то из миллиардеров, миллионеров дарит миллионы, кто-то отдает свои фабрики на пошив, и одежды для медиков. То есть у каждого слоя, социального слоя свои Уровни э, и доброты, и щедрости, и ответственности. Смотрите на свою реальную реальность и думайте, кому вы в своей реальности можете сейчас быть э, полезными. Особенно этот месяц, апрель, это месяц взаимовыручки, взаимопомощи, это месяц э, мудрого дракона, металлический дракон, энергетика данного месяца апреля. Дракон это императорское животное, это э, аспект... Э, ну, в плохих моментах это гордыня, а в позитивных кодах это максимальная ответственность, это аристократизм, это честь доблесть, это воспитанность и это милосердие. И еще одна фраза часто из под моих уст выходит дамы и джентльмены платят за себя и за вот того парня станьте в этом месяце дамами и джентльменами не будьте мелочными засейте семена щедрости в этом месяце по максимуму не мелочитесь над коммуналкой не думайте где сэкономить в этом месяце не надо экономить не впадайте в страх рачительности оставьте себе люфт щедрости да, действительно, нужно быть рациональными и трезво мыслить на тему того, что на что тратится, и увидеть, скажем так, уверенность в себе при своих возможностях, сложившихся сейчас, что вам хватит, скажем так, каких-то своих финансовых опор, растянуть их до где-то настройтесь до июля до июля месяца финансовой стабильности пока в мире не предвидится в силу того что металл это также и рынок финансов да вот то есть металл это не только закон порядок это еще и финансовые институции и как вы поняли он тонет он идет ко дну то экономическая ситуация в мире она такая же как ржавый титаник как и все что мы видим в том числе связанные с пандемией с вирусом то есть, кто в этой всей системе вирус это крыса это океан то есть и вирус в этой вот моей истории которую я описываю как через абстракцию до да, через образы что есть некий океан и есть Титаник, который поржавел и идет ко дну, так вот представьте, что этим титаником является наша цивилизация, а вирус это вот этот океан. Океан, который его ржавеет и засасывает. Вы можете отцепиться от этого Титаника, как от системы старой парадигмы мышления, руки свои отцепить, и вы не утонете. Этот океан не опасен. Это информация. На самом деле она чистая, и в ней имеет возможность каждый плавать в свободном своем полете. Но слишком мы зацеплены за свой кораблик. Я повторюсь, для тех, кто присоединился, у каждого из вас какой-то свой сейчас кораблик. Кто-то зацеплен за старую карьеру, кто-то за работу, кто-то за какие-то гарантии, преференции, привычки, паттерны. Не знаю, за что кто из вас зацеплен, но знаю одно, вам нужно разжать свои цепки, хватки, свои кулаки, свои руки и не бояться, не бояться поплавать в этом чистом океане он вынесет к правильным островам он каждому даст свое блюдо он каждому покажет свой спасательный круг каждый каждый абсолютно кто пройдет вот через этот страх э, потери да вот или страх от, от соединения от старого от старого мышления будет награжден и приятным купанием и приятным э, результатом Работайте над страхом и все будет хорошо. Итак, дракон это апрельский месяц. Очень хороший месяц, он нам дает передышку. Апрель это пауза, это такая вот, знаете, как бы зона как же что назвать Ну, как переходная такая зона до да, э, буферная зона вот буферная зона э, такого достаточно активного длинного пути э, вирусной атаки да вот просеивание цивилизационного просеивания я повторюсь э, еще раз начале это говорила но еще раз повторюсь М -м закончится Вся эта ситуация ближе к июлю. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем еще раз едины, будем спокойны, будем понимать, что нас сейчас просят... Работать над собой и делать очень много внутренней работы. Очень-очень много нужно делать внутренней работы. Речь не идет о том, чтобы, ой, наконец-то сижу дома, выучу дополнительный язык, ой, наконец-то уберу в шкафах, ой, наконец-то я займусь спортом, ой, наконец-то я там еще что-то сделаю. Это очень примитивные, примитивные слои осознаний. Нас дома садят не для этого, используйте по максимуму эту пандемичную ситуацию с максимальной пользой, с максимальной, ну не то чтобы выгодой, но и выгодой тоже для своей судьбы, для своей жизни. Для своей семьи, для своего рода, своей страны и всей цивилизации. Я мыслю пространством цивилизационным, поэтому все время говорю и вот, вот это слово тоже. Не думайте сейчас, что есть какая-то маленькая отдельная жизнь одного человека. Мы капли, мы капли. И представьте себе, мы как, знаете, вот если опять вернуться к нашей аналогии, есть Титаники, это наша цивилизация. Так вот, представляете, каждый винтик, каждый болтик, каждая деталька, она имеет вес, она имеет вес. И чем уплотненнее мы в своих зажатостях и удержки хватки за старое тем наш титаник тяжелее а мы можем стать летучим корабликом вот просто таким вот как сказочным вознестись над этим океаном опыта и вот стать космическим кораблем но ну, по крайней мере очень делать чтобы быть батискафом поюту как цивилизация и смогли не тонуть а все-таки научиться плавать в этой ситуации что нам несет еще апрель апрель несет ужесточение легкое ужесточение закона в порядка но ну, это необходимые меры потому что я дальше буду рассказывать о том что нас ждет гипотетические и я бы сама сейчас даже если бы у меня была возможность влиять напрямую на законы в странах в городах и на правительственные слои я бы им тоже самое говорила будьте бдительны и будьте собраны возьмите все свои все свои э, слои э, таких команд в руки, соедините их, познакомьте их друг, друг с другом, потому что в мае нужна будет очень слаженная работа. Дракон-император, поэтому нужно каждому в апреле поработать над своей гордыней. Это ну, просто неизбежно. Друзья, посмотрите себе пристально в зеркало. В лицо, окружите себя анализом, самоанализом, вглядитесь в душу, в сердце, где вы топчетесь на одном месте, защищая свои эго-структуры, свою эгоистичность, в чем вы зацеплены за самость, за себяшку, хоть я это слово и не люблю, но пускай оно звучит, и отпускайте это, как отпускать, служи, служа другим. Эгоизм лечится только через служение другим людям, через доброту, щедрость и... Взаимовыручку, протягивание руки, помощи другим людям В этом месяце как никогда я вас призываю Посмотрите на свои компетенции Обменивайтесь своими способностями, компетенциями Предлагайте друг другу бартеры Если у вас есть запасы чего-то, предложите это кому-то Не бойтесь просить о помощи, не бойтесь задавать вопросы получать новые знания это все в апреле очень-очень-очень важно потому что потому что к нам с вами придет май и май это честно говоря тот месяц который и меня как аналитика и многих мастеров и многих ну скажем так проводников настра... настораживает потому что это достаточно нестабильный можно сказать даже опасный с позиции того что мы наблюдаем месяц есть предположение что в апреле меди... медицина, сфера медицины почувствует себя более уверенно, немножко как бы выровняется ситуация контроля за пандемией, за перемещением вирусной инфекции, за тем как, как как лечить доктора вроде как воспрянут духом но я хочу напомнить что вирус это мутирующая структура это информация и внедряясь в днк систему человека и передаваясь дальше да вот как бы как как зараза следующим людям это уже другой вирус по сути это уже подмутированный на ДНК предыдущего человека с кластерами его информационных, передается он дальше. И в этом сложность. И предположение, что май месяц может увеличить количество, принести новую вспышку. Возможно, это будет мягче, чем мне кажется. Я надеюсь, что именно так и будет, и что ничего страшного не произойдет, но предполагать не перестану. Я это говорила и в прошлом году, и сейчас пока внутреннее осознание не покидает, что месяц металлической змеи, которым будет май, для нас в этой ситуации пока очень напряженной. И э, могут э, по итогу этого месяца увеличиться, ну скажем так, усилиться, а в некоторых странах экономиках мира появиться э, большие протесты малых земель против больших земель. Май и июнь достаточно непростые месяцы для экономик всех стран и для правительств всех стран. Я предполагаю, что могут быть бунты. Бунты малых народов, и я так это называю, малых народов, или территорий, возможно, загнанных в условия самоизоляции людей. Поэтому, конечно, здесь тоже чувствуется и ответственность и на нас, на, на людях, которые знают, как работать с эмоциями. И мы, конечно, будем работать и предлагать вам поработать с вашими эмоциями, психологи, аналитики. Вы, вы уж будьте добры, откликайтесь, называется, не, не смотрите скептически на эти предложения, действительно что-то делайте. Я спокоен, у меня все хорошо. Вот это сейчас, ребята, не работает. То есть то, что там на поверхности, да, в сознательном, я спокоен, у меня все хорошо, это все круто, прекрасно. Но когда, когда, наблюдаешь за вами, вашим бессознательным, вашим сверхсознанием, что на самом деле там и какие полные туннел сейчас да вот пытаются покинуть но вы же за них держитесь и вы вот в этом своем у меня все хорошо не понимаете что это и есть то за что вы старое держитесь и вот это вот и есть буйок который и нужно отпустить важные моменты понимаю что есть над чем задуматься многим в мае и июне ну, вот я думаю, что это будут такие последние месяца, когда уже выровняется во всем мире ситуация, но к концу июня. Ребята, слышите, друзья? К концу июня. Это я не знаю планов правительства. Я сейчас анализирую макрокосмическую картину энергетики. Энергетики, она не касается ни президентов, ни премьеров, ни... Да, я не америки никого я смотрю на планету и анализирую ее событийные ряды с позиции того что она живой организм она сейчас проживает свои реалии и мы по сути с вами как в ее лоне она рождает новую парадигму мышления новых детей новую цивилизацию старые уже не работают не работает, оно все будет уходить, с какими потерями, зависит от каждого из вас, чем жестче вы в своих зацепках, тем больнее, я повторюсь, кто рожал, кто женщина, тот знает, если не расслабиться, будут разрывы, то есть нужно дышать, ребята, вдыхать и выдыхать живую жизнь и не препятствовать процессам, быть мощниками в этих процессах кому каждому самому себе и обязательно тем кто рядом кому в вашей картине мира менее везет сейчас чем вам находите таких людей и становитесь для них я не говорю сейчас позиции кармического менеджмента каких-то выгод я сейчас опять повторюсь вообще не говорю о том что будет потом Говорю о том, что сейчас и что может э, давать вам энергию, ресурса на то, чтобы утром не было страшно открывать глаза и вставать, и идти жить. Понимаете? То есть э, у этого всего есть э, объяснение. Можно, конечно, читать целую лекцию о нейрофизиологии, почему добро, почему щель. Вызывает выбросы окситоцина, почему это делает более активную шишковидную железу вашу, почему эпифиз вы в кровь определенные нейромедиаторы гормоны которые делают вам выброс следующих гормонов но я не хочу этого сейчас делать просто просто будьте добрее будьте добрее к, к тем кто вокруг вас и вы действительно почувствуете себя более ресурсными июнь вернусь к маю от май май это месяц металлической змеи и с одной стороны вроде как должно было бы в другие бы года и ничего так себе но я предполагаю что может усилиться или побочные эффекты от неправильного лечения или появиться новые волны быстрых перемещений вирусной инфекции особенно в тех странах где, э, с плохой медициной то есть э, возможно беженцы будут много мигрировать ну вот май мне очень пока не нравится друзья честно вам скажу я э, сама в таком фазе не напряжения а о, мобилизации внутренней мобилизации у меня и так сейчас очень много работы стало еще больше, чем было, но я понимаю, что надо запланировать на май практикумы, программы, запланировать тренинги, вебинары больше, живых эфиров, создавать больше поля любви и поддержки, потому что в мае может ситуация ухудшиться. Июнь. Июнь это, знаете, как апогей. В этом году это апогей. В данном году есть всего лишь три месяца, которые самые сложные месяцы года. Это март. И мы с вами видим, что он нам принес и как... Это июнь июнь это некая такая знаете как передавая и подведение итогов июнь энергетический данного года он разрушит окончательно все что должен был разрушить весь этот турбулентный год поэтому в июне я рекомендую всем людям взять в свои руки режиссуру на тему разрушений и Самостоятельно. Сдаться по-доброму, по-хорошему, что имеется в виду, это не бежать с дубинкой и бить стекла в магазинах, разрушить. Я все время взываю вас к внутренней работе. Внутренняя работа. Разрушить то, что не работает. Разрушайте признавайтесь себе в этом, во-первых, что у вас не работает, и не работают давно. Не ваши телевизоры или сломанные микроволновки, я о внутреннем мире, где вы обманываете себя и давно обманываете. Это может быть об отношениях, это может быть о работах, о, о карьерах. Вот сейчас, как говорится, такое время, когда если не я, то меня. И, и в прямом смысле этого слова не пощадят вот внешние энергии сейчас настолько быстро реагируют на нашу внутреннюю ситуацию внутреннюю ситуацию внутреннюю что каким образом под подрезать вам табуреточку тут уже у каждого свой Будьте бдительны, будьте бдительны, в июне распрощайтесь с тем, что действительно у вас уже не работают в вашей жизни, в вашей судьбе добровольно, по-хорошему. Может, может быть, вы уже сейчас понимаете, о чем я говорю. Запишите себе это, запишите первую мысль, которая возникла, когда вы услышали эту фразу. У каждого уровня и зоны ответственности это свои какие-то слои. Кто-то в правительстве работает, кто-то в корпоративном секторе, кто-то нигде сидит дома, кто-то застрял в отношениях, кто-то в какой-то несбыточной мечте. В июне сепарация окончательная, и июнь месяц это месяц сепарации от плотных родовых программ, хотели услышать, где апогей чистки родов? Году, потому что мы много слышали: рада, рада, рода, рода, о чем это, о чем это. Так вот, июнь это финишная черта Поэтому кому откликается, надо поработать над родовыми паттернами, если вы видите в своей родовой системе какой-то бесконечный дежавы повторяющихся сценариев, второй вам совет, ищите способы работы с программами рода. Опять-таки, добро пожаловать, мы делимся, как это делать, или найдите себе другое ресурсное пространство, где где вас этому научат, как выйти из родовых сценариев бесконечного дежавю, как э, не, от, не отказаться, это не об, отвернуться, это осепарироваться, сепарироваться от негатива и э, встроиться в русло позитива, и встроить еще и близких в это русло позитива. Такой топогей И э, июнь месяц, э, это месяц, Вода Ян на лошади, очень э, активный месяц, и я повторюсь, могут быть бунты, бунты малых народов против власти, или более мелких стран против больших стран, или мелких экономик против экономических э, китов мира. Это может быть все параллельно, абсолютно все, все мои формы фразы на разных уровнях, это бунт малого с великим, скажем так, меньшего с большим, и э, в июне, э, да, может быть проявлен гнев, который придется гасить, поэтому, почему я говорю, что инсту, институционным слоям я бы в апреле советовала готовиться к маю и июню, потому что, Работы будет много с точки зрения и удержания волны гнивающихся, и подавления, ну такой вот как бы агрессии, которая поднялась в людях, и она ищет точку выхода наружу. То есть сейчас очень много поднимается того что невозможно менять скажем так материальными инструментами потому что поднимается из русла не то есть если у нас поднимается проблема на уровне души то и решать ее тоже нужно на уровне души если у нас поднялась проблема на уровне информации то и решать ее нужно тоже на уровне информации то есть не не едой не кулаками не э, помазать не потанцевать не по в бубен уже не получится поэтому э, да тем кто работает с людьми я вас настоятельно призываю давайте друзья объединяться и работать с людьми еще больше я бы советовала делать онлайн фестивали онлайн программы онлайн встречи онлайн практику мы не ждать конца вирусных каникул до да, карантикул потому что потом нам это будет не актуально мир меняется сейчас пока мы по домам сидим и вот пока мы сидим по домам в наших внутренних коробочках нам важно работать над внутренним миром потом июлю-августу э, уже мы будем нужны свеженькие, чистенькие, иные, другие. Мы этому другому миру уже будем более полезны и более нужны другие. И чтобы нам встроиться в этот новый мир легко, когда, э, как говорится, э, солнце взойдет на, над новым горизонтом э, на планете, и чтобы мы увидели, где ожидают, в каких ролях нас ожидают эта красивая Вселенная, куда нам себя подать, из какой компетенции показать себя для мира, то это, эти ближайшие три месяца очень важно поработать над внутренним. Да, чтобы мы пригодились и понравились и встроились в внешний мир, к концу этой всей истории. Нам сейчас очень важно поработать над своим внутренним. Вы знаете, есть такая простая фраза, которую я часто говорю, в чем секрет успеха мастера. Да нет никакого секрета, есть только одно маленькое сознание. Только согласно Конституции своей души, если ты начинаешь жить, да, вот, если ты кушаешь согласно Конституции своей души, одеваешься, друзей заводишь, живешь в том месте, которое твоей Конституции души, ее, ее заданием, ее миссией, предназначению служит то и легкость у тебя на всех уровнях, на всех этапах появляется. И нет никаких сложностей в том, чтобы э, реагировать спокойно на любые перемены внешних обстоятельств. Поэтому, друзья, любимые, работайте над своей душой. Узнавайте сейчас, пока вы в паузах, э, в инь. Да, вот нас сейчас всех в инь погружают. Из янских миров так, домам распихали, да, из активных действий в пассивные, но в этих пассивных действиях сейчас нужно делать активную работу активную работу над своим внутренним миром думайте что вы кушаете думайте, чем вы занимаетесь практикуйте новые новые для себя возможно какие-то виды направлений знаний поглощайте эти знания не оценивайте их я читаю очень много сейчас ленту сходили куда посмотрели чей-то вебинар тот или этот посмотрели Пятый, десятый посмотрели и сели, и чуть ли не с семечками у экрана, как вот этот как такой прикол был, да, вот, разговаривающий с телевизором человек. А чем вы лучше этого человека в трениках, который разговаривает с телевизором? Не осуждайте мастеров или людей, которые пытаются сейчас проявлять в это непростое для себя и для всех время свои таланты и не унывать. Некоторым людям э, нужно давать кому-то, чтобы чувствовать себя хорошо. И если эти люди не берут за это денег и говорят, ⁇ приди, возьми, приди, возьми, послушай, побудь э, ⁇ посмотрите на это, даже если вы не увидели для себя ценности в каких-то знаниях, что вы сейчас стали э, для человека, которому важно давать кто пришел что-то получить, взять. И вы уже служили, вы не, не зря потратили свое время, а вы послужили чему-то раскрытию. В ком-то, может быть, прямо сейчас проснется и смелость делать эфиры, и наконец-то человек не побоится посмотреть свое отражение в экране. Кто-то сделал первый вебинар, я читала это, я читала это. Ура, ура вебинар в своей настоящей вебинарной комнате То есть много чего сейчас происходит впервые и это прекрасно вернусь к нашей аналитике. вода я на лошади месяц июнь власть способна Немножко на нас с вами, как говорится, давить. Те, кто находится в мерности ответственности, те, кто из вас, из нас есть в том или ином виде власть. Конечно, да, это будет месяц, когда надо будет проявлять любящую строгость. Любящую строгость. Станьте строгими, любя сами к себе, и вас не коснется внешние, внешние попытки, вам давать миру любящую строгость. Станьте сами себе мапой, памой и м -м, учителем. Проявляйте эту любящую строгость себе сами. Июль. Июль это первый, наконец-то, месяц, который в этом году э, начинает давать силу металлу и ослаблять избыточную воду крысы океана. И в этом месяце я предполагаю, что будет победа, будет победа окончательная на всех уровнях, и очень плавно мы начнем просыпаться уже в новой реальности. Очень плавно, потому что к этому времени, к июлю, колоссально поменяется институционная парадигма мира. В первую очередь управленческая. Верюсь, май и июнь это очень быстрые калейдоскопы перемен, э, пока не прогнозируемые. Есть желание быть в готовности к чему угодно май и июнь мы с вами еще не видели в этом году самого самого генного это были цветочки друзья поэтому э, приготовьтесь к этим цветочкам, к, к ягодкам потому что сейчас нам дают паузу апреля и это месяц когда победивший свою гордыню вышедший на мирность своего сердца единство человек почувствовать силу силу ресурсность идти в новое в новое не бороться за старое в мае и июне мы будем строить новый мир сейчас пока идет сито просеивание сейчас это морево сейчас это пока как бы каждый проявляет себя что я твою на оценивают нас анализируют мы сами себя не знали мы сами себя сейчас узнали. мы же сами не знали и не ведали как мы можем реагировать какие поднимутся у нас эмоции поэтому удивляемся каждый день ах-ох каждый день и да это такая пока сейчас реальность Люди, которые менялась глобально на сегодняшний день что я вам хочу сказать я вас поздравляю значит вы все, были все это время в русле своих судьбоносных потоков если вы видите что у вас не меняется глобально ваша реальность она на волне этих событий только улучшается и еще больше вам нравится и это даже как бы и тихо и, и, и ну, держите при себе и боитесь даже об этом заявить вслух, чтобы не вызывать у окружения ни какой-то зависти или злорадства. А у меня все стало еще лучше. Так вот, дорогие, значит, вы были в своих судьбоносных потоках и так, но к вам я хочу обратиться отдельно, потому что именно у вас есть э, в зоне ответственности тот вид ресурса, который мог бы быть. В, на выходе из этих всех событий на уровне управленческом будет вам выставлять пространства такие, знаете, как трибуны, трибунки, пьедесталы. Предлагайтесь, или если будут вас звать куда-то, брать на себя ответственность за управление, за какие-то зоны контроля, нравится не нравится беритесь потому что если не вы то никто я сейчас обращаюсь к тем людям которым сейчас хорошо и будет хорошее и хорошее вот а таких будет много людей потому что многие люди жили и живут в своих судьбоносных потоках и им не нужно ни, никакой титаник топить или отпускать потому что они умеют это делать регулярно без пандемий и вот да, это так, в июле месяце, июль-август месяц это для многих людей откроет новые горизонты с точки зрения институционной власти. Власти мира поменяются и очень значимо за этот год. Утверждение новых позиций будет происходить ближе уже к 2021 году, то есть в 2021 году могу предполагать, что что парадигма управленческая на нашей планете, она колоссально изменится. Будут изменения в финансовой сфере, возможно, даже исчезнет одна из валют. Не буду озвучивать то, что нельзя озвучивать на толпу. Просто, скажем так, в открытом доступе есть вещи, которые не всегда можно говорить открыто. Но 2021 год будет выстраивать новые законы нового мира. С августа месяца очень сильный металл, то есть выровняется ситуация с вирусом на планете, усилится иммунитет планетарный, скажем так, и та, та структура, то поле, которое породило эту это сознание в виде вируса, оно э, будет заархивировано. В августе месяце оно уйдет на полную архивацию и э, плавно покинет нашу э, мерность. Вот, вот ситуация. Ситуация достаточно интересная. Э, она нестабильная. Она очень... Ну, я не буду говорить слов плохих, да, но там тревожное или, или непонятное. Достаточно понятное с позиции чего? С позиции того, что э, пришло время поменять правила. То, что планетарные аспекты выбрали такой способ, меня, например, я повторюсь, я это уже не раз говорила, Утешает тот способ, по которому нас сейчас с вами обучают жить по-другому. Это первый раз за существование планеты Земля и всего живого и сущего на ней, что это происходит без кровопролития и войны страны на страну, нации на нацию. И для нас это победа. Сами в этой жизни все-таки делали хорошо и правильно. Очень спешили мастера, пробужденные люди в храмах, в религиозных аспектах, в философских пространствах, просто в своих семьях, родах и домах. Люди, которые чувствовали, что время перемен близится, хочу все поздравить. Мы успели сделать так, чтобы цивилизация без кровопролития. Но вы видите, что есть смерти. И вот эти смерти, эти души, которые уходят. Я вам хочу сказать, что без всякого пафоса это а, контракты, это контракт, у них есть контракты с душами будущего мира и маленьком эфирном облаке. А они уже ожидают прохождения на нашу планету, и поэтому я хочу всем пожелать семьям, людям, женщинам, мужчинам, которые мечтали о детях, размножайтесь, любите друг друга, особенно в апреле, в апреле месяце хорошо заниматься зачатием детей, и эти дети, которые родятся к началу следующего года, это будут невероятные. Невероятные земляне самые необычные земляне за последние сотни лет это дети которые принесут новую родовую систему они будут склеивать этот мир они будут его лепить из нового из нового пластилина они хранители частот планеты не 3d -м не 3D-матрицы, они лишены, эти дети лишены кармических программ страданий, и именно это мы сейчас с вами окончательно из этой консервы и проживаем на уровне своих душ, да, мы боимся за ресурсы, за жизнь, за смерть, и так далее за работу какую-то зацепились а вот у этих детей этого всего не будет и именно это происходит сейчас да вот как бы завершение мы не смогли завершить на энергетическом уровне не домолились. пришлось этой программе спуститься в мир материальный и проявиться физически проявиться через потерю работы проявиться через потерю жилья проявиться через потерю жизни но мы смогли сделать так, чтобы мы хотя бы не стреляли друг в друга, чтобы мы не делили, не кроили границы. Это колоссальная работа наших сердец. Мы большие молодцы. И нам нужно это продолжать. Продолжать объединяться, любить, продолжать служить, продолжать работать над внутренним своим пространством. И, конечно же, верить, очень много верить в себя, в первую очередь. В себя это не об эгоизме, вот кому это... Пахнет каким-то эгоизмом, когда ты говоришь о любви к себе, о вере в себе. Добро пожаловать, приходите ко мне на марафон гордыни 5 мая, 5.05. Стартуем, будем работать весь месяц над этой хворью, душевной, духовной хворью. Специально, осознанно делаю вторую волну в этом году, хотя не собиралась марафона Гордыни. У нас сегодня, именно 13 апреля, мы подводим финиш, и группа уже завершает свою работу победителей. Но я приглашаю всех, кому откликается, как важность в следующее турне. Потратим время мая и июня с пользой. Сделаем колоссальную, колоссальный апгрейд для своей системы и некогда будет э, хлопать глазами и э, бояться над новостями вот такой получился сегодня эфир. Я надеюсь, что он для вас ценен и полезен. Если услышали важные фразы, записали, запомнили, просто почувствовали, я счастлива. Очень радуюсь каждый, каждый, каждое мгновение, когда вижу позитив в ваших глазах, когда ощущаю, что внутри сердца появился Огнек, надежды, искра, радости, любви. И хочу с вами, кстати, поделиться своей радостью небольшой. У меня день рождения, и я себе планировала сегодня принять окончательное решение по моему пространству, ресурсному, социальному Аурум Сол Клаб. сейчас нахожусь, и стоял вопрос над тем, как открывать его, это финансовые обязательства, потому что ну, практически все мои знакомые управленцы, которые, которые чем что-то открывали и чем-то управляли, сейчас уже практически все закрыли. Если это не интернет-структура и не аптеки или не магазины, да, вот продуктовые. я сегодня решила, я его не закрываю, я его сохраняю, и я призываю всех вас, когда закончится <свят> э, наше значение, приходите э, общаться, обниматься, я буду его удерживать, я буду светить, я буду ходить одна по этому помещению со свечой, даже если у меня перегорят все лампочки, и не хватит сил на электричество, и этот маяк перестанет вдруг светить далеко-далеко, но будет здесь ходить заверуха со свечкой или с фонариком на телефоне, и продолжать давать надежду, и продолжать показывать, что жизнь способна, способна продолжать и э, просто ее, ее приходится ножка менять менять спасибо большое моему потому что если бы не он я бы наверное сегодня закрыла это пространство у меня час назад был разговор с владелицей помещения и был уже приготовлен сбор э, от я все-таки закрываюсь. Мой сын мне сказал, мама, не расстраивайся. Ничего, что вся твоя команда разбежалась. И э, ты построишь новую команду, найдешь новых людей. Но это делать сейчас не надо, нельзя, мама, не смей. Вот так, так сказал мне мой восьмилетний сын. И, и я решила очередной раз прислушаться к своему аватару который меня пока ни разу не подводил, устами детей и младенцев в глаголе «тыстина» я буду здесь оставаться. Мы будем практиковать, мы будем делать онлайн-эфиры, мы будем просто быть и показывать, что просто быть и выжить, и остаться реально. И даже более того, скажу в своем разговоре с владелицей, сказала то же самое, сказала так же, как сказал мне мой сын, и так же, как сейчас для вас это прозвучало, и она мне сказала следующее. Ты знаешь, ты какая-то невероятная, ты меня расчулила, как она говорит. Это очень дорогая коммерческая недвижимость. здесь, здесь говорит, мне не нужно э, от тебя ничего, просто заботься о моих стенах, встретимся осенью я тебе доверяю и если ты мне сможешь что-то а нет я от тебя ничего не жду вот такие чудеса вот такие чудеса и очень много внутренней силы и очень много э, ощущаю э, очередной раз э, и веры и в свои силы и в каждого из вас если вы хотите э, кому-то давать полезный контент, если вам ну, летом, когда выйдете из своих карантикул э, стены, знайте, что они уже... Если кто-то из ваших близких и знакомых потерял стены, потерял свои зоны опор, потерял веру, потерял... Э, ну, что-то потерял. Вот скажите... Вот заверуха, вот у нее там есть пространство, приди просто посиди, а представляешь, они накрылись, они не потерялись, они выстояли, и ты тоже сможешь. Приглашаю благотворительных началах, ни, ни от кого ничего не жду, не буду просить помощи, потому что я её хочу давать добим. и этим тоже помогают <смех> вот такие свету как и владелица помещения в колоссально выгодном районе коммерческого дорогущего она мне говорит что не нужно поэтому дорогие друзья поверьте, происходит самые лучшие сейчас события и нам просто надо научиться это замечать, замечать. протирать свои глаза от э, иллюзий, снимать эти э, очки неверия. Если кто-то из-под вас выбивает табуреточку, возможно, там, на полу, на которой вы шлепнетесь попой, вас ждет что-то прекрасное. Позвольте выбить из-под вас табуреточку в другой мерности сегодня день смены мерности. Вам желаю смелости смелости на эту смену стать частью моей новой команды добро пожаловать всем буду рада но как-то так на этом я точно готова уже этот эфир завершить я желаю вам Прекрасного дня, чудесного настроения, замечательных э, озарений. До новых встреч, пока-пока. Если вам был полезен этот эфир, поделитесь с ним. Э, если вы чувствуете, что вам нужны опоры, добро пожаловать. Приходите в наше пространство, в проект «Путь интуиции», в «Аурум Сол Клаб», который не закрывается. «Аурум Сол Клаб» не закрывается. До новых встреч! Мы пока просто на карантикулах.